Не высказать словами восхищения. Затмили красотой вы солнце свет. Спешу поздравить вас я с днем рождения И пожелать прекрасных зим и лет.